Всем привет, с вами Блог Фрилансера. Сегодня будет короткий и очень простой видео урок. Я расскажу о том, как установить шрифты на ваш компьютер. Для того, чтобы использовать в различных программах, например, в фотошопе, чтобы создавать баннеры, дизайны и любые свои креативы. Шрифты в фотошопе находятся вот здесь вот наверху. Это уж совсем для новичков, конечно, видеорок Но все чаще я встречаю либо рекламу в интернете либо ВКонтакте, например где используют стандартные шрифты которые предполагает ваш операционная система то ли людям лень искать шрифты то ли они не знают как их установить и думают что это сложно на самом деле тут все очень и очень просто и делается буквально за несколько секунд давайте ближе к делу я сейчас перейду свой компьютер, здесь вот я скачал шрифты, здесь вот их несколько штук. Как их установить? Установить их очень легко, есть пару способов, вы можете его просмотреть предварительно и затем нажать установить здесь. У меня он уже есть, поэтому предлагает заменить. Все, установился. Если вы скачали несколько шрифтов, то можете выделить сразу их на компьютере, здесь нажать правой клавишей мыши и выбрать установить. Все то же самое. И для более поздних ран... версий Windows а можно сделать вот так вот. Выделяете шрифты, которые вы загрузили с интернета, нажимаете копировать, далее переходите в диск C. Windows. Папка Fonts. Здесь она будет выделена иконкой, поэтому вы ее не потеряете. Подгружаются шрифты и просто вот здесь вот на свободное место нажимаете правой клавишей мыши и нажимаете вставить. Далее они у вас установятся за несколько секунд. Я в этом видео показал, что установка шрифтов занимает несколько секунд и очень простая. По крайней мере, я показал, как делать это Windows, но на MacBook или других операционных системах, думаю, делается не сложнее, чем здесь. Загрузить шрифты вы можете просто прогуглить, их сейчас большое количество, либо я к этому видеоуроку специально сделал подборку из 10 шрифтов, которые я использую для своих проектов. Данная подборка будет пополняться и ссылка на нее будет в описании к этому видео. Для этого нужно будет перейти на мой YouTube канал, нажать на видео и в описании перейти по ссылке, которую я укажу. Установить их можно будет бесплатно, будет обзор, сейчас предварительно я покажу даже его. Вот такая вот откроется у вас страница, здесь будут все шрифты и сразу кнопка на скачивание. Прямое скачивание с Яндекс Диска. Если вы смотрите видео ВКонтакте, то вам нужно будет перейти на мой канал, здесь нажав значок. Создаем. На этом видео урок окончен. Подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. Ссылка будет в описании к видео. И также подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы, если будут. Всем пока, до следующих видео уроков.